Любовь нужно лить, медленно смаковать, чтобы она пропитала все ваше существо и стала таким захватывающим опытом, будто вас больше нет. Не вы занимаетесь любовью, вы есть любовь. Любовь может вырасти и окружить вас облаком энергии. Любовь может вырасти за пределы вас и возлюбленного возлюбленной, чтобы вы оба не исчезли. Но для этого нужно уметь ждать. Ждите нужного момента, и вскоре вы научитесь его улавливать. Пусть энергия скопится, и пусть все произойдет само собой. Мало-помалу вы научитесь осознавать, когда возникает такой момент. Вы начнете видеть его симптомы, предшествующие ему симптомы, и тогда никаких трудностей не будет. Если не приходит момент, когда вы, естественно, ныряете в физическую любовь, тогда ждите. Торопиться некуда. Западный ум слишком торопится, даже занимаясь любовью. Вот это какое-то дело, которое нужно побыстрее выполнить и закончить. Это совершенно неправильный подход. Нельзя управлять любовью. Она случается... Когда случается Если она не случается Беспокоиться не о чем Не идите на поводовый эго Очередное свойство западного ума Мужчина думает Что должен любой ценой показать Свои поразительные способности Иначе он не настоящий мужчина Глупость, идиотизм Любовь нечто трансцендентальное она не поддается организации и управлению. Те, кто пытается ею управлять, лишаются всей ее красоты. Тогда самое большая реализуется ее сексуальная сторона. Но более глубокие и тонкие ее царства остаются недоступны.